Всем привет! Это первая строительная выставка нового сезона «Акватерм.Москва». Международная выставка инженерных решений собрала в прямом смысле толку профессионалов. Посмотрите наш обзор и узнаете, где самые интересные локации на «Акватерме-2023». И сразу же нас встречает главный сантехник 90-х, Марио. Выставка акватором – это выставка водоснабжения, вентиляции и отопления. Поэтому здесь вы можете попить воды, проветриться и согреться. Чувствую себя Барби или просто очень крупкой женщиной. Девушки, если вы любите ювелирные украшения вам сюда, как вы думаете, какой самый популярный продукт на выставке Акватер? Конечно же, это трубы, они есть маленькие, трубы побольше, средний вариант и очень большие. Наконец-то мы узнали, кто главный по трубам. Как вы успели заметить, выставка Акватер – очень мужская выставка. Женщин здесь катастрофически не хватает. Иногда даже приходится использовать манекены. На выставке очень много людей, но всегда можно найти укромные местечки, где тебя никто не найдет. Минутку медитации. В эфире срочный выпуск новостей. Запорная арматура со стразами Сваровски на выставке Акватер. Такого вы еще не видели. Идеальное решение для тех, кому не нравится вид из своей хрущевки. Поехали! Похожим же талисманы из обсеквата этой выставки? Пожалуй, это лучший выставочный образец. Для этой выставки, да. Но делать все это нужно безопасно.